Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко. приветствую вас на моем канале. В этом видео расскажу, что такое гаражная амнистия, какова процедура оформления гаражей в упрощенном порядке, на кого она распространяется и какие документы для этого понадобятся. С 1 сентября 2021 года вступает в силу федеральный закон от 5 апреля 2021 года номер 79 ФЗ о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. В быту этот закон уже назвали законом о гаражной амнистии. Закон о гаражной амнистии действует до 1 сентября 2026 года. В чем принцип гаражной амнистии? Благодаря названному закону, граждане вправе оформить права собственности на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Какие гаражи можно оформить в собственность по гаражной амнистии? Гараж можно оформить в собственность при соблюдении одновременно трех условий. Гараж является капитальным, то есть имеет прочную связь с землей. Гараж построен до введения в действие действующего градостроительного кодекса, то есть до 29 декабря 2004 года. Гараж не является самовольной постройкой, признанной таковой по решению суда или органа местного самоуправления. Гаражное амнистия допускает оформление гаража и расположенного под ним земельного участка в следующих случаях. Гаражного кооператива, членом которого вы являетесь, уже не существует. Гараж имеет общие стены с другими гаражами и находится с ним в одном ряду. Земельный участок, расположенный под гаражом, не оформлен в собственность. У вас нет никаких сведений о гражданине, продавшем гараж или продавец уже умер. Гараж принадлежал кому-то из ваших близких родственников, но после его смерти гараж по наследству не был оформлен. Земля под гаражом предоставленные кооперативу на праве постоянного бессрочного пользования или на праве аренды. Для оформления гаража и земельного участка под ним необходимы следующие документы. Любые решения или постановления муниципального или государственного органа, в том числе изданного в советский период, подтверждающие, что земельный участок под гаражом предоставлялся. Любые решения завода, совхоза, колхоза или нового предприятия, при котором был Построен гараж. Справка или иной документ, подтверждающий выплату ПАЭ в гаражном кооперативе. Решение общего собрания гаражного кооператива, подтверждающее распределение вам гаража. Старый технический паспорт на гараж, который вы заказывали для технической инвентаризации гаража. Вы можете обратиться в местное БТИ, возможно у них на хранении имеются документы, подтверждающие описание вашего гаража. Документы о подключении гаража к электрическим сетям или иным сетям инженерного обеспечения. Документы о наследстве, если гараж принадлежал вашему наследодателю, отцу, матери, дедушке или иным родственникам. Документы, подтверждающие приобретение вами гаража у другого лица. Это может быть договор купли-продажи, мены и тому подобное. С чего начать оформление? Убедитесь, что гараж подходит под гаражную амнистию. У вас есть необходимые документы. Узнаете, стоит ли земельный участок под вашим гаражом на кадастровом учете. Узнать, стоит ли гараж на кадастровом учете, можно на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра. Напоминаю, что пользование публичной кадастровой картой всегда было и остается бесплатным. Сведения о земельном участке также доступны на сайте Росреестра в разделе справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн. Ссылка будет под видео. Кроме этого можно обратиться в Росреестр или Кадастровую палату и вам предоставят необходимые сведения. В случае, если земельный участок под вашим гаражом стоит на кадастровом учете, и у него есть границы, вам нужно обратиться к кадастровому инженеру за подготовкой технического плана на гараж. Если земельный участок под вашим гаражом не стоит на кадастровом учете, необходимо образовать этот земельный участок, для чего нужно обратиться к кадастровому инженеру за подготовкой схемы земельного участка на кадастровом плане территории. Зная, в чьей собственности находится земельный участок, на котором расположен ваш гараж, необходимо подать заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Если земельный участок находится в муниципальной собственности или собственность на этот земельный участок не разграничена, заявление подается в местную администрацию. Если земельный участок находится в региональной собственности, то заявление нужно подавать в адрес регионального органа власти или в территориальное управление Росимущества. Срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка составляет не более 30 дней. Результатом рассмотрения вашего обращения местная администрация или Росимущество должны выдать вам решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка или мотивированный отказ в принятии такого решения. На основании положительного решения вам необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана земельного участка и технического плана гаража. После получения от кадастрового инженера межевого плана земельного участка и технического плана гаража вам нужно обратиться в Росреестр для подготовки земельного участка, постановки земельного участка на государственный кадастровый учет. Соответствующее заявление и привоженные к нему документы может подать сам кадастровый инженер. По результатам данной процедуры вы получите выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок под Гарашом. Следовательно, после названной процедуры у вас на руках должны быть решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, выписка из ЕГРН на земельный участок и технический план на гараж. Названные документы необходимо подать в местную администрацию или Росимущество. Получив указанные документы, администрация или Росимущество принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, направляет в Росреестр заявление о регистрации вашего права собственности на земельный участок, о государственном кадастровом учете гаража и о регистрации вашего права собственности на гараж предоставляет вам выписки из ЕГРЭ, подтверждающие регистрацию права собственности на гараж и земельный участок под ним. Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о вашем праве собственности на гараж и земельный участок является единственным фактом, подтверждающим ваше право собственности на данный объект недвижимости. В названном порядке будет проходить оформление гаражей и земельных участков, расположенных под ними, в упрощенном порядке.